Всем привет! Сегодня у нас будет производиться забой вот этого козлика. Козликому нашему полтора года. Купили ему три дня назад. Чисто на мясо. Ну и в процессе видео я покажу все по подробности. Но для начала у нас будет забой. Итак, вот наш козел. поближе. Даже по коробке может быть. чтобы он справа ни влево не вернулся обычно как делать довязывают копыта валит его и затем перебивают здесь у меня есть артерия вот в этом месте где склад заканчивается ее перерезают Мы попробуем сделать так если получится то тогда сразу будем Резать ему голову. Сразу побеждаю по банерным, беременным людям не смотреть. Также у кого психика нарушена, также не смотреть. Но это, как говорится, это не городская жизнь, это жизнь в деревне. Это вполне естественно. Для деревен всех. Забыть сказать, любой. Это все нормально. Для начала нам потребуется хороший ножик с хорошим лезвием. Вот такой вот ножик. Сталь очень плотная, жесткая. Вот это лезвие должно смотреть от вас. Вот таким вот образом надо делать. То есть по часовой стрелке. И лезвие смотрит по часовой стрелке. Ну, для начала надо немного животное успокоить, чтобы немножко оно успокоилось. Чтобы оно Снимаем видео с детьми. Дети у нас в деревнях с такими делами с самого детства с самого раннего детства напоминаю, для них это вполне естественно так что там так сказать, у ребенка будет да стрессом или паника будет, ничего такого ребенок уже это видел, много-много раз и забыть птицы, и забыть животных ну, все, приступим Начупаем здесь прямо вот, прямо под скулой и резко-резко нам ударить Даем ему немного отлежаться, чтобы кровь стекла у него. И затем нам нужно будет его подвешивать на перекладине. Сейчас у него стекает кровь. В это время я ему в гуси намешаю работать, Обвязываю лату и подвешиваю козла. Ну все, козла мы забили. Теперь нам потребуются веревки. Можно использовать лебедки. Ой, лебедок у меня в данном случае нету. Такие вот веревки у меня хорошие есть, плотные. Теперь за задние копыта мы его подвесим за это верно. Потребуется либо какая-то палка, либо какая-то вот труба, как у меня в данном случае. Рассказываю, вот в этих местах перерезаем ему сухожилия, которые идут на кости. не поперек получается, а вот так вдоль копыта. И вставляем туда нашу трубу или балку. И по другой стороне аналогично. И затем эту трубу нам нужно будет вставить в эти сухожилия, чтобы ноги у него были потом в раздвинутом положении. Вот таким вот образом подвесили, повыше его. Этого будет достаточно. Без лебедки либо тали здесь никуда. Еще раз повторю, статьи процедуры лучше делать вдвоем. Ну а в следующем видео вы увидите, как я его опаливаю перед тем, как снять шкуру. Для чего это делаю? Делаю это для того, чтобы вот эти волосы козлиные, так они очень. Ферментированные и очень такие едкие, с специфическим запахом, не попали на мясо. Все, кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте, не обессудьте, но скотина и скотина. Она для того и предназначена, чтобы ее откармливать и забивать. Либо покупать уже готовую и забивать. Просто потребитель, который покупает скотину в магазине, но не видят всех вот таких вот прелестей вот замечательный перед тем как скотина идет на обои уже в супермаркетах а, получает готовую продукцию в виде мяса ну, прочих внутренних органов легких селезенки, печени и так далее и тому подобное ну все ребят смотрим потом следующее видео обязательно как я его буду ополоть.